Что такое ДЭНС-технология? Механизм лечебного воздействия. Любая болезнь поражает не только характерные для нее органы-мишени, но и вовлекает в патологический процесс все органы и системы организма. В основе этого лежит множество причин, но главными являются множественные нарушения в работе защитных и восстановительных механизмов. Помочь организму в восстановлении собственных сил для эффективной борьбы с недугом и есть одна из основных задач динамической электронейростимуляции. В основе метода ДЕНС лежит воздействие на биологически активные зоны и точки электрическими импульсами, форма которых максимально приближена к импульсам нервных волокон человека. Эта особая форма позволяет организму воспринимать импульсы, генерируемые аппаратами ДЕНС, как свои собственные, физиологические и безопасные. Именно с этим связана высокая эффективность метода и широкий спектр показаний к применению аппаратов. Другой отличительной особенностью ДЕНС является то, что характеристики импульсов изменяются во время лечения в зависимости от реакции организма в ответ на воздействие. За счет этого пациент получает лечебное воздействие именно с теми характеристиками, которые необходимы его организму в данный момент времени. Благодаря своей эффективности и безопасности метод ДЕНС является официально признанным в Российской Федерации в странах ближнего и дальнего зарубежья. Динамическая электронейростимуляция, физиотерапия 21 века. Показания к применению Острые хронические болевые синдромы Функциональные нарушения внутренних органов и систем Травмы различной степени тяжести Реабилитация после перенесенных заболеваний, хирургических вмешательств и травм. Повышение адаптационных возможностей организма. Противопоказания. К аппаратам ДЕНС разработан четкий перечень заболеваний, при наличии которых применять аппараты ДЕНС можно только по согласованию с врачом. К ним относят индивидуальную непереносимость электрического тока и наличие имплантированного кардиостимулятора. Новообразование любой локализации, тромбозы, вен. Эпилептический статус, острые лихорадочные состояния неясного происхождения. Состояние острого психического, алкогольного или наркотического возбуждения. Количество и продолжительность сеансов. Средняя продолжительность одного сеанса для детей первого года жизни 5-10 минут. Для детей от года до 3 лет 10-15 минут. Для детей от 3 до 5 лет – 15-20 минут. Для детей от 5 до 12 лет – 20-25 минут. Для детей старше 12 лет и у взрослых – до 30 минут. Рекомендуется за один сеанс проводить воздействие не более чем на 2-3 зоны. Наиболее выраженный лечебный эффект наступает в результате проведения курсового воздействия. В острый период или при обострении хронического заболевания – Терапию осуществляют по потребности каждые 1,5-2 часа. При лечении хронических заболеваний курсы терапии составляют от 6-8 до 14-20 процедур. Способы воздействия. Воздействие оказывается тремя способами – стабильным, лобильным и лобильно стабильным Стабильный способ воздействия используется при воздействии на небольшие по площади зоны – и на участках измененной кожи, послеоперационные и послеожоговые рубцы, отеки и тому подобное. При лобильном способе воздействия встроенные электроды стимулятора перемещают по зоне воздействия плавно, без отрыва от поверхности тела, со скоростью от 0,5 до 3 см в секунду. Передвижение осуществляют в зависимости от размеров и рельефа обрабатываемого участка и только по неповрежденной коже. Лобильно-стабильный. Электроды аппарата передвигаются по коже с задержками в определенных местах, например, в зоне максимальной болезненности. Выбор мощности воздействия. Мощность электростимуляции определяется индивидуально, на основании субъективных ощущений пациента. Она условно подразделяется на три уровня. Первый – минимальный уровень. Пациент не испытывает никаких субъективных ощущений или ощущает легкую вибрацию в области воздействия под электродами. Второй – комфортный уровень. Пациент ощущает вибрацию, приятное покалывание или легкое жжение. Ощущения не должны быть болезненными. Третий – максимальный уровень. Пациент ощущает болезненное покалывание или жжение, может сопровождаться непроизвольным сокращением мышц под электродами.